Есть Б двое! Б двое! Убил одного. Пода не видно, куда не видно. Б-бомба! Бомба-б! Иду, иду, иду! Фанкет, ласхеттер, пицу! Шока пушу, шок Вау! Как он вообще это сделал? Шок забирает четверых, в итоге это квадрокил и. Сюда! Я сейчас записываю это начало ролика. После шоу-матча. Друзья. Это было. Интересно, Я не следил за 1.6 сценой, я очень поздно пришел в CSGO в 2014 году, вообще с Counter-Strike. Но сыграть с такой легендарной командой, это повезло. Повезло, что шанс был именно у меня. Потому что было очень много прецедентов, было очень много возможных игроков. Спасибо, Синие, за приглашение. Я очень... Ответственно подошел к этой игре. В течение недели я засыпал в 9-10 утра. Но перед этим шумачем я сбил режим и заснул в 11 вечера. И вот остается то самого шумача 5 часов. Я захожу в CSGO и просто играю DM. Я просто играю в ротеки. Я просто стреляю на имботс. Все это помогает как минимум почувствовать игру, понятное дело. Я хочу вам показать то, что я реально очень сильно подошел к этому шоу-матчу и потерять тот шанс, который мне дали, показать плохую игру я не мог. И к счастью, в этом шоу-матче я отыгрывал хорошую роль. В этом шоу-матче я смог себя оправдать. Я очень рад, честно, так как последние мои шоу-матчи, они были для меня не очень. Этот матч попадет в историю, мы были на Шел -ТВ, но к сожалению нам профиля не создали, я до сих пор там просто шок. Без профиля. Этот ролик я делаю для того, чтобы показать вам, что было на этом шоу-матче. Вы увидите от моего лица, от лица Сени, если он скинет. И от самого лица организатора турниров. Да, я думаю, что нужно будет сыграть еще раз. Ладно, я очень убитый, чуваки, серьезно. Но я очень рад, что такое вообще случилось. Еще раз. Поставьте лайк. Такое... Событие встречается редко. А если тебе больше 25, то этот ролик для тебя просто лучший подарок. Наверное, ты следил за этой командой в 1.6. Приятного просмотра. Это будет хороший ролик. Так, сливают нам давай давай Смотрим шоу матч. С вами Уха, с вами НКНС. И это очень интересный мероприятие. что удачи. Поехали, пацаны. Игра. Раш! Есть b двое. b двое. Убил одного. По не По белому. не белому. По белому. По белому. Иду, иду. По белому. По белому. По белому. По белому. По белому. По белому. И сюда... Йоба, пацаны. Пацаны, сейчас можно Айка делать, чтобы калаши были в следующем. Да? Делаем... Это бомбу не ставили. Эдвард, первый контакт на медле. Отличный хэдшот покрашу. Так, а тут уже от импалы приемка. Пошел выход. Также через двери бомба выпадает. Сеня погибает с бомбой. Ну и опять же, эта информация для стримера, Б. Эдвард, какой хэдшот летает. Сейчас, ну выпиши просто. Еще... Мейн! Найс! блядь! Сок, блядь! Убил бы! У меня буст! На бусте! И, кстати, ему тут коннектор было бы неплохо как-то подключить, чтобы помочь в этой ситуации. Сеня не пытается еще прыгать. Есть хилпа от Маркелова, нет ее, а его забирает. И Сенену нужно уже спускаться. Позиция не самая лучшая. Есть один минус, но тут же размен от Эволюна. Парущик, он красный, грузчик стоит. На расстоянии на машине. Битый. Блять, два... Один. Раз, <с <с <милец> су, я бы в того попал, и в того попал. Все, парни. Тримеры выглядят прям уверенно и хорошо. По крайней мере, пока. Посмотрим, что будет дальше. У нас очень быстро занимается main. Нату Винсор. В соло пока им принимает апленд. Хелпа ему будет в виде краша на хайвее. Подтягивается также Вилон в коннектор. Откидывается хаешечка. Ну и сейчас будет сплит-выход на базу. А. Как мы видим, 3 плюс 2 будут на заходить на этот плент. Пошел заход. Там да, у него есть помощь от краша. Тут работает через девятку. Минус в ответ. Эдвард. Неплохо. Можно дальше выходить. Пока что импала закрылся смоками. Кстати, это двое неплохо. Его могут здесь не прочекать. Не вместе выходят, сидят отлетает. И Эдвард на дефолте тоже ничего не смог поделать. Такое ощущение, что там вообще не было информации. Тут уже три игрока. 9. НБК жив и, и его один в один. Вот в этот он. Центр Второй спина, вышел. Спина, спина, спина. Nice. Nice Найс! Найс, у него. Бля, бля, бля, 5-0, и стримеры пока доминируют на этой карте. Да, но ты знаешь, мы увидели только что единственный близкий раунд в этой игре. Ну, хотя бы у нас какой-то клатч, там до конца было непонятно, кто выиграет, а так-то постоянное преимущество по живой от команды стримеров. Под нами, убил. Дал да, смокал. Да, еще одинся, аккуратно. Снизу. Просрели меня, блядь как команда Нами продолжает после убийства от бустера на сене Зевс не прыгает, она посадится в через спину, а тем временем его команда погибает. Эдвард не смог выйти, Маркелов разменялся, ну и каш прорвался, Уже тут Зевс последний, 1 на три, и это легкая добыча для Краша 6-0. Найс! иди! Ну иди! Ну Найс! Наланш и м Хлопа вышел один! Двоя! Да, хлопа! Nice. хорош, Найс! Nice. Хорош. Nice. хорош. Так, ребята, nice. ребята, ребята, ребята, ребята Давайте ребята, ребята. Мы... Рашид Мидл, да? Да. да, гоу Рашид Мидл, Сразу! Сразу выходите! Я подсаживайте. Не подсаживайте, сеть подсаживайте, Я. сеть подсаживайте. Окей, окей. Да. старик, выходы под флешки Но у него нет информации по противнику Смакея. Это проблема, Эдвард забирает бустера А это уже решение всех вопросов на центре Потому что к Раши нужно отходить Он имеет у себя 6 хп Наличие 5 на 4, Нави занимает центр Вилон пытается опикнуть на коннекторе, но Старик не выпускает Пока что Старик лучший в этом раунде на самом деле Хотя э, тот самый фраг сделал Эдвард Нави заходят на Б, по-моему, они сейчас читаются. Шок в упоре делает минус, есть размен от Старикса, на девяточке работает Эвелон. Нет, размена, Эвелон делает три минуса, как же жестко он здесь работает на A планке, на Б планке, простите. И Эдвард остается один против двоих, правда, битые оппоненты, 40 секунд до конца, у Эдварда есть шансы, он увидел Эвелона, пережал его, в конечном итоге остается Эдвард. Красный против Кураша. Молодец! Гладичка, да, да, да, да, да, да, да, красавица! Направление... Атаки, скорее всего, на Ада. Там Сеня тоже готов выйти через скрип и переключаемся мы, наверное, на Эвелона, который должен работать за холодильником. Тут, кстати, за Смоком. Неплохая позиция, чтобы убить Старикса. Нет, прочекана. Тот же хэдшот. Два в три ситуации. Не знаю, будут ли брать здесь раунд, вообще пробовать брать раунд, ребята, потому что денег нет. Да, пойдут на выбивание, импала пойдет через Квики, а Шок действует через машину. Редактор. Стреляйте там все. Глант убил. Один Хайвей. И второй неизвестно. Моли есть, Шон тройка найс! дым дым дым дым найс! ай я сейчас начну уже блин, на уже марик уже на найс! еще один план! два плен два трой красный трой красный Ебануло да В этом раунде 9 до команды стримеров бомба должна быть разминирована. Все-таки да. Молотов летит на плен, туда пытается выйти красный Зевс. Эдвард закрывает кураша, велон на размене, слепнет от флешки, и под нее же работает Зевс, неплохо. Шок. 1 на 2 ситуация. Как же стоит сыграть? Опять же, он слишком далеко находится. Слева может быть. Слева может быть. За тройка может быть. <связать> бля, бля, бля. реально бы скрипе было. Такой да. чувак, как будто с Б прибежал, бля. Да. Ш а, мид может пройти, и шорт может залезть. А, а, двое Б. Раскидывают Б. Форс Бай, погибает Эволон и Шок на базе Б. И, в общем-то, Блэнд открыт для того, чтобы устанавливать пакет и забирать этот раунд для себя в плюс. И сейчас будет какая-то серия позитивных раундов. Кураж забирает Зевса, подбирает АК-47, очевидно, что нужно его сейвить, и Юмпик у бустера. В общем-то денег -то у стримеров на следующий раунд нет. Ну и Реверсус винсора забирают в третий раунд. Ну тут еще, конечно, карта кэш такая. Тут вопрос в том, хватит ли там этих 4-5 раундов, если они получат себе в актив. Нет. Красный. Убил. Второй апплайм. Да, не, мы а спину. А. Минус, это байва блядь. Не-не, мы а сейвичем. Я прохожу, по-моему, попал, ты мол кого -то. Да, да, да. да это... Дал туда коктейль. Он на девять, на девятке лазит. Ёб, бит, нет, брат, нет, труп, наводил. справа. Его. Я вот тут смотрю, Марик, ты сам. Найс. Марик его разъебывает по реакции. Б2. Ну, бустер один-два, на самом деле, должен задуматься. Он-то не знает, что оппоненты красные. Тут, может быть, стоит подумать над сейвом. Вентили не разбиты, вот в чем проблема. Да. То есть он разбивает их сразу, тут еще больше информации, в общем-то, больше э, времени для команды Na'Vi в этой связке как-то сориентироваться и подстроиться под действие бустера, так позиция информация получена, но вот где Сеня? Вот в чем вопрос. То вот за дефолтом пока что прячется, бустер решил просто, наверное, уйти домой. Не, ну правильно, тут, э, да. на самом деле, тут сейвить можно было, в принципе, сразу, просто ситуация очень такая э, неиграбельная. С одной стороны да, но с другой стороны мог прощекать план. Да, да, два, yeah. даже, Убил упал. Винты упал! Винты! Убил! Найс! Где вас? Сзади! Сзади! Сзади! Сзади! Король пистолетов, пистолет, осторожней! На раунд играем! Блять, Нет! Найс! Я, Я нихуя не, не понял, кто в итоге с гранатами, куда мне Откидывает смок на Б, заходит уже в винты, бустер в это время находит минус по Маркелову, Эдвард забирает бустера, пошел выход на Б, а здесь у нас есть Старик с p 250 в упоре! Справляется с импалой, выбивает бомбу, открывается дальше Кураж, делает размен! Ну и Кураж с Шоком остались вдвоем против Зевса и Эдварда Вот Те красные, так, в мою очередь, Зев слишком опрометчиво двигался и как-то в соло решил Я понял Берем два подряд. Слева Вышел мидл э, Уставайся, я ушёл Я мидл Давай Кидай смок, Шорт Справа пикает, справа тройку пикает Убил nice. Ящик, ящик! Они копай, ящик Хорош, до 2-1, это Мейн, Мейн, бежит. Найс! Не гори! Как же они сейчас будут играть? Зевс уже никак, Сеня. Должен спину убивать. Нет, не получается! Вилон за ворота забирает его еще и там тоже и пала, закрывает Маркелова. с последний угры. Да, ну пока развал за атаку, стримеры ведут 4-0, выигрывают без шансов, ну, без шансов по игре в целом. Мы видели, как зашли на А. Ребята очень четко разобрали на запчасти на ату Свинсера. Мейн задымил. Дверь смотрю. Портлив красный. Трактор. Два, два, еще один выше. был под Б. Так он у меня. Да, понятное дело, да. А я думал, стол его при без головы он два раза 14-9 Ну что, камбэк? Кто звонил в камбэчную? Признавайтесь, ставьте плюсик в чат Если вы звонили в камбэчную Дозвонились Зевс последний, оказывается 47 на руках Откидывается молотов захват. Там горит Эвелон, пытается отойти Как он его убил? Через Трак один, трак один Трак один, Эрик, тут прям сразу Идите два дверь, дверь открыта, идите два дверь. Блять, ну закуш ⁇ дверь, запушил дверь. Найс. ставь. чего он там, бутанцовый, блядь. Может дверь в другую сторону раз... Тридцать, тридцать, два раза. Аааа! я опаздываю. Да, хорошо. Ч ⁇ Я могу... Я открою и убью, готов? трактор, трактор, трактор, трактор, И сайт, сайт, сайт. Погрузчик. Дверь, трактор, трактор. Найс, so, nice, nice. ставьте! Найс. Найс! Найс! Ребят, right. ребят, мы забрали карту. Да такое, ла... братишка, я в свои годы и не таких ебал. Так, сейчас идем 1.6 на, на круже. Oh, бля, okay, такой тильт, нахуй. Бля, в, в, ко в конце потно, потно началось. Нет. Они сейчас тоже разыграются, я шучу, это жесткий пацан на мидравне есть хорошие ребят. Так, ножи у нас начинаются, да? Да, да ребята. Смотреть. еще раз всем здравствуйте. Да, с вами Уха Инканец, и это шоу-матч, вторая карта между командой Na'Vi 2010 и стримерами. Очень интересный состав, ребята доказали только что, что умеют стрелять, умеют думать, умеют играть вместе. И вот Нави, на том самом тускане оказались спустя 10 лет и показывают нам уже свои чудеса. Хотя вот, опять же, ножевой раунд, да, насколько он важен сейчас был, наверное. Ну, может, не так важен, опять же, как и да. на Кише в целом. А мне ты... кажется, что если вот ты играешь в команде стримеров, тебе хотелось бы начинать за защиту ну, возможно, Хотя это не точно, опять же Да, возможно Кого ку на! ящики все! Лево-право! Блин, да. я я, я. я, я, пул. я, пулаку, я, пулаку, я слепой. в один! Так, а свод... дверь Коты Коты один! Коты Коты. Дверь, дверь, дверь! Дверь вот вы говорили, бля Первый раунд команды Na'Vi 2010 Ну тут все очень четко, на самом деле, было отыграно Ребята сыграли пистолетный раунд, который обычно вот профессионалы и показывали нам Это больше тусовки на центре, больше тусовки возле зига Поджимает мидл Пошел первый минус Этот... Ой, тут Тут будет сложно играть, на самом деле, потому что Тут и кот зажимается Зиг, то есть с двух сторон тебя просто хоронят Это не самый оптимальный пистолетный раунд, вернее, эко Для того, чтобы поставить бомбу, но в любом случае, такая вот у нас у игроков команды стримеров шок играет по позевсу, но Эдвард его находит. Там что-то как Не слышно, было это все время. Да, да. Боже. А, да, давай, давай. Nice. боже. Ребят, снимите глушители. Глушители ни о чем. Будет легче беса, отвечаю, блин. Сеня, Сеня, Сеня, нужно убивать! И тут же залетает размен. Да, неплохая попытка, было бы круто посмотреть на нож в подобной ситуации, но слишком близко находился игрок атаки. Бля, я не могу к этому серьезно относиться, это пиздец. Но она просто не отобразилась на GOI и попытка выйти, почекать все углы. Хорошо, одному заберет, второго тоже, и, наконец-то, есть еще один раунд. Для команды стримеров Квастер разыграл 1 на 2. И тут не дочекали просто угол: что один, что 2 игроки команды Нави. 9-2. Так, ну деньги есть. У На'ви. Тут как бы все хорошо. Традиционно поджимается мидл. Зевса сейчас Зевс решил дальше не агриться. Ну и ребята побежали в сторону Б. Базы. старик тут принимает тимпал. кураша делает минус по Евелону. Маркелов. 2 ВП. Здесь работает. Эдвард. Приходит, забирает бустера. То есть тут, в принципе, uh... сейчас с нами, по-моему, даже прочитали своих оппонентов. То есть, два было на Б. Да, сработало только что Б. Ну как? И понимали, что будет выход сюда. Я выхожу, ставлю, ебать. Да ты ебал, но это невозможно выиграть. Блядь, а ты понимаешь, то, что нам следующую по-любому теперь надо забирать, блядь. Это задороты ебали. Это пизда, Да, да, на пизда, Не топы. Ну Лаплажный коннектор, минимум пристройку просто еще. Найс. 12-2, блин. Ну, фнатиков мы жестче убивали, помните? В Боснии. Да, 16-0. 16-0. Да. 13-2 в итоге в защите. Опять же, ребят, могу вам сказать, что для Тускана это не совсем типичный счет. <связывал> То есть, в целом, тут даже... Да, кстати, достаточно да. спорно. Ну, не, не совсем понятно, какая сторона сильнее. вообще, <связывал> все повторяется. Давай, да, блядь, нет. Спать, подожди. Нет. А вас убили в шорту? Да, middle, middle. О, блять, обидит! О, шорт, точнее, блядь. О, хорош! Кармя! Пока что все неплохо, но до поры до времени. Валон краш подключается, Девс на размене. Уже не выйти никак. Шок заходил спину. А у него дульки. <laughs> ходу мисклик. Кстати, дульки у нас уже появлялись. Эвелон в первой половине. Итак, на неплохой спрей. 2 минуса. Зевс все-таки дульки свои тоже реализовал. Пока ситуация для нами неплохая, для того, чтобы выйти на точку Б. На самом деле, Эдвато еще находит эволона который пытался заходить на центр. Шок играет на размене, но дело в том, что наверное на Б пропустили. Да, там Зевс находится 17 кп, а старик ставит бомбу. 2 на 2. Кстати, у Зевса очень классная позиция. Импала его чекает. Ах, импала. Хитюар Старикс сделает минус по шоку. По импале была инфа. О -о -о -о -о! Да, да. тут на лопате Старикс. прицел нахуй не нужен. Да, нет. Простреливай. Простреливай. В челку Ебать. они что то знают в этой игре, да, по моему мира, мне кажется. Блять, а мы сколько взяли? Четыре раунда. Четыре Бил слева, вправо. Там два, там два, там два. еще! ещё. мидл! Найс. Сосай. Ебать дал, Ахуенно, yeah. Ебать! Фолан зашел, фолан зашел Ебать нам хуево. У меня просто только да, разминка началась. Хай! Лохп, очень лох. Парни, за кого еще? С поздней понятно, кто здесь батя. Блэк. Мы, кстати, не определились, кто где играет. Я бы в медиа поиграл. Блядь, по а? я все <сёк> <еще> проснулся. <сёк> <красный>. Алло. Давайте это, кто где играет. Поехали смотреть, выигрывают ножи стримеры и начинают они за оборону. Я комментирую вместе с Инканисом. Еще раз добрый вечер, всем здравствуйте. Че, мидлс? Проходи, Марик. Убил. А Б его нет. У меня нет патронов, и я на раз. Бля. На Титанике. Знаешь песню? Да, да, Волит. да. Панка да, на Титанике. Без пизбега. Хорош! Красава, Валечкин, бля, лучи! Да, и, и это да, может быть уже выигрывает? последняя карта, на самом деле, для стримеров. Так, под флешку классно здесь ловили Зевса. Здесь Сеня делает три фраг. Сеня продолжает здесь. Обороняться в коробке, нужно отходить. Потому что сейчас могу с пистолетами просто затыкать сея! Со с любой в итоге справляется все-таки. Uh, <станавливает> сколько снял телес, просто тратим телевизор? не на фокусе. Я на двину с бабу. А Мидл убил. Дьявик. А, это уздох, Старикс. Говно это, блядь! Э, верхняя, окно. Не сильно бить. Найс! Найс. у тебя есть, Да, да, да. Ебем, бля. Посмотрим, как это будет работать, Эдвард уже первого забирает бустер. Оу, бустер А испанским... Афрага, ничего себе! Да, но нагоняет тут же от Старикса, все еще ситуация Q3, равная, но ненадолго. Так, подождите, Кураж, есть минус по Эдварду после падения Шока. Опять же бомба поставлена, Маркелов находит Куража, последний Эволон, по нему пока информации не было. Ну стримеры могут наказать, на самом деле, я смотрю, что вот Нави так откровенно лезут стреляться. И стримеры могут наказать, потому что мы говорили, да, о стрельбе достаточно на хорошем уровне Стрельба у этих парней, 6-1 6-1, Старик сделает заключительный минус Смотри, чтобы в КТ не упали! КТ, КТ, КТ! Убил, Найс мам. Я да, пошел лонг обходить да. Я ебал нахуй 1-1, будь пикать скорее всего Подъем, да. видел, подъем -а Ай! У тебя галлочек приебаем, все про... да да да да Ничего, ничего, ладно, похуй, похуй. Проебем так м-то, блядь. Хотя, что-то не успокоило, блядь. Нет, ты тут, блядь. Кидай, подай. Убил Шоу. Мидал. Я не могу, блядь, попасть нахуй. Шоу, шо, шоу. Да, На размен, на не полыс. Она... Да, да, да, да. Да, разменная. едет, блядь, какой-то... Тише, тише, тише, тише, тише. Алло, мне очень слышно, блядь? Кстати, бустера здесь, по идее, не должен текать Да, но он сейчас Марик, а. Отличный угол. Ну и Сеня. смотрим как... Он меня не снизу. Сеня, давай. Где он? На пленте где-то, не знаю. Да, у меня прошил. смотри я слышал тебя, су-чонок. ЭТО Эй, ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Бас, Xbox был он с Авиком. А где он, парни? Метря где-то. <реку> Первый авики с успехом. А мы за три не схватимся. <реку> Ой, Что хороший выпад да? под флешку. Классно здесь действовал бустер или. А, ему накинул им флешку. В общем-то, выпад Ой, был в любом так, случае неплохой. Но и ну да, забирает блин. Маркелова. Сейчас может ближе подходить. Дай! Красави! Зука я ему снял, интересно, нижний тэшк не, вообще не залетает у меня какая-то. Под медом, под медом. А что запушил, уже в респе. Они вообще охуевшие. На тебя тоже скрай. Видишь, видишь. Двери. еще и но. Не убью, блять. Блять, нам был до сих пор улицы, я, так я бегу, блять, я, я контролил коробку. Ладно, на Б, может Тешку поджать. Шок, бомба в Тшке, 30 секунд. Хорошо. Ну, кстати, 25 секунд. Тут побежал в сторону Тешки. Времени все меньше и меньше. Подобрал фармик. Ну вот сейчас время, наверное, есть только для того, чтобы убить Девса. Зевс, ну, Пэш, нужно уже бежать. Да, ну, слишком а. просто все. Получается, да. Данила Тисленко. Закидать, НАЙС! Банки, блядь, банки на этом Ваня, баналишь там, баналишь там, Пачку скинул У меня есть, есть. Смо давай, давай, давай, давай, давай Убил НАЙС ну, Дал смог. Дал твейш, там шмок, Я белый КТ КТ, дай, КТ бал, Шорт Шорт, Шорт. <Стит> <Стит> да, и чё, у меня денег нет, не хуй. <решил> <салит> <салит> на нахуй, вы Да, 보여st... <салит> просто на <мид салит> брат, Они же ебали меня, я хочу, <салит> просто похуй. <брать. салит> Испанский взял. Два, твое, двое, двое. На бусте на. двое. Да, давай, давай на. Ус КТ слева по стенке. Ставлю упаковку. Сейчас будет. Меня лонг один, лонг КТ. Лонг. Да, Иди нахуй, ты сука! Блядь, Блядь. че сейчас 1-6. Булфорс парофлям, реально. Ну что, у нас рестарт Ушу, поехали, пошел, да. Ножи, ножи, да, бойцы, давайте смотреть. Карта. И наконец-то уже. Тут еще и будет нормально карту видно, кстати, поэтому я буду показывать чаще. Ну и здесь, наверное, ножи хочется выиграть. Все-таки карта, ну, КТ ориентирована, это правда. У меня чел в бошку, еб... Ё... А, понятно. Где бошки у меня? <связать> да, ну, смуты, а шок хлеба ебашит? ЛКМ он мне в голову дал. Без головы! Голов, голов, голов, голов. Ебей, давили. Найс! Бери юз, бери юз! Ебался, Песка, песка, песка, песка. Я Пожалуйста, вместе, вместе, пожалуйста, парни 1. Не умери Шок, жить, шок, ну, жить. На пачку, пачку на пачку, играйте на пачку, пачка под тебя, шок Ты один, Авилан Потому что твой красный, 20 хп Малая, малая, малая Найс! Найс! Найс! Найс! Сосать, ну, блядь. блядь, блядь, а. блядь Старею, ебаная, блядь. Вышел один тип. Да, да. вышел один полтубер. Еще борт. борт. Бо минус борт, последний неизвестно. А бомбу посмотрите была? Да, да бомба наплыла. Калаш, Калашж, забрал. Забрал, калаш, А все, Тебя я. Тебе вернуть? Один а. да, раз. Мидл, перестреливает кураша. шок. Убивает уже по Маркелову шок. Убил. Хороший минус еще и по Эдварду. В итоге остается у нас Сеня один, Видите, он держит банан, и я так понимаю, что скиннеры, конечно же, в курсе об этом. Пошел зажим на 30. Сенька затопил, перестрелял бустера. Ну и один в два. Бомба стоит, и есть. уйти да, на, на большие пески и ковры. на оттуда будет играть импала. Слышит он передвижение противника. Сегодня пытается выйти. Был, конечно, даблдак, но голова здесь отбитает. Вот 47-го. Маркелов поджимает АВП СВП банан ну Как же не летит Марик все-таки справляется. Делает минус по шоку. Также Сеня забирает импала. Импалу и остается у нас Эвилон последний. Заходит на ребра, убивает Сеньку, который там загулял. Но Эвилон остается один в два, кстати. Непонятно, бомба у него или нет, я не вижу. Нет, бомба не у него, бомба лежит на ребрах. 2. секунд. А? 20, Тихо, Тихо. Стоит ребра, три ребра. Да, двух надстрел. Куда они идут? Ну 5 а просто отстреливали меня в малых. Я возьму Фрэй, сей, нет? нет. Один, фреш, двоем будете? Может, цейванете? Да, это давай, сэй. Сэй. Сэй. давай, давай, давай. Ладно, МТВ, стиль. уходим. Аккуратно кры. Спину возьмите сюда. Авик сайвить, второй? Второй авик Блин, go. Go, я, go, я влево сразу же пропрыгнул, а вы, а вы в пески. Блядь, okay, я лев, лев, Вы готовы? Да, готовы. мы можем это ну, Бля, ну невозможно Бля, 20, 20 то 20. Да ебаная помойка, Как <laughs> я раньше в это играл-то Я тоже, я не понимаю. Я забыл, я забыл, я забыл, на забыл, я потеряли бустер идет вперед Нужна какая-то флешка, иначе будет сложно убить, пусть он вшивает на Зевса, пытается также убить против Аркис. Работал, да, вместе с Курашем, и все не упал. Правда, Старикс тут ВП не отпускает, опять же, без смог. Такое ощущение, что Зевс а, хотел с флешку правой кнопкой бросить. Да, а этого же нельзя сделать так-то. Так, снова Старикс. Столс, ситуация, забирает он Кураша. Идет дальше за плентом Явелон. Будет играть по звуку. Нужно очень аккуратно отыграть против такого опытного зубра Counter-Strike. Пытается обойти Старикс. Чекает двойку, тройку. Никого пока не находит. И вот он прыжок Старикс! Господи, что это было такое? всему. В этом важный минус делает Зевс по курашу. Сеня перестреливается с библиотекой. Здесь импала Велон Начинается... О, Эдвард там прилетело. Импала падает. Явелон остается один против троих. И... Их двое, я, да? А, Большие! Это пиздец, блядь! Ну, ты понимаешь, они хотя бы дали нам 10 раундов, блядь! Тут 10 хотя бы! Я на самом деле весело, у меня нет гранаты, я первый раз. Я дам дым, дал дым! Да, блять, я уже пошел по-моему. 90, да. КТ нету, смотрите банан. Фуй, бывает. Сеня, ты там понял. Я взял банан. КТ нету, смотрите банан, говорю. Окей, окей, я к Сене пошел. Еще один тип. Блин, я специально не резу. Блять, тяну время, время, тянул время. Оая! <свист> <свист> да меня не боже. его модека просто смотрит по сторонам 360. Дать нам неделю, мы их 6-0 лет ебьем нахуй в CSGO быстрее. <свист> <кейс -гоу. свист> угу. а здесь оружие так трясет, как уебища нахуй. Оставится один жесткий. На нахуй. На, блядь. Я, блядь, коху мы сыграли как блядь, Какой же я удовольствие. Это еще не все, или Су все. все? А все, ну, спасибо, блядь. Вот так вот у нас прошел шоу матч. Я считаю, что было неплохо. Опять же, я рад, что не был мясом. Я рад, что мы сыграли не три карты, все-таки четыре. Но 1.6, конечно, для нас это было ГГшкой. но ну, мы реально там не умеем ничего делать. Будем ждать шоу-матч. Еще один реванш. И покажем уже лучшую игру только в CS GO. В 1.6 больше не будем заходить. Игра все-таки уже все. и Мы не можем. Ну, мы не... Нам... Это непонятка полная. У тебя на экране ролик. Советую тебе его посмотреть. Ну, а нажав на мою аватарку, ты можешь подписаться на канал. Пока.